Ну а сейчас еще немного юмора Максима и Володя попробуют рассмешить Три губа в Сергея из Москвы <связать> <связать> Ну, привет, народные, народные, как там? Что-что? Здравствуйте, Сергей Здравствуйте э -э -э Ну да, вы вот так хорошо так смеетесь, я давно хотел сюда попасть Да? Да, хотел прийти Сереж, а вы вообще, ну как, служили, да? Нет Ага вот, вот вот да? А с, с, с чем вызван ваш наряд? Может быть, с репертуаром, который вы расскажете? Нет, ну это просто я просто так купил. А. Да, ну ладно, Сереж. Вы, значит, вы у нас род занятий написано в анкете безработный, а хобби театрал, да? Скажем да. так, безработный театрал. Ну, наверное. Наверное. Ну да? я первый раз так попору, поп попробовал. Я хожу на эти, как на выставке. На выставке, Да. А на какой, э, на какой выставке вы были последний раз? Оружие, я думаю. Не, не оружие. Извините. Как там? Ну, техника вот эта. Ну, Пучки, чем дома строят, такая техника. Танки, да? А, не, все, не тренинг. А. Дома строят, строительная техника. Да, строительная а. техника. И еще вот это как вот это? Упаковка. Упаковка? Конечно, есть известная выставка упаковок. Там вас и упаковали, я так понимаю. Не, ну почему? Просто интересно. Ну, просто я не, я, я согласен. просто так люблю. Сережка. Вы знаете, я вам хочу сказать, вам 39 лет, но вы очень молодо выглядите. А да, мне так все дают. Да. Ну, я предлагаю Сергею больше не, не мучить, потому что он волнуется, ему еще надо... Не, не, не, не, волнуйся, не, не волнуйтесь. Не волнуйтесь, извините. А, то есть это ваше нормальное состояние. Да. А, Сереж, вы, вы хотите съездить в Париж? Вот. Что ну, вам так. хотелось бы там увидеть в Париже? Да, не знаю. Ну где вот это, как там, горки вот это? Горки известны. Горки от Disneyland. Это вот Париж, да. Под да Сергей, я, честно говоря, даже не знаю, какими словами вам рассказать правила нашей игры. Не, ну, правильно, я знаю это, я смотрю, что телевизор... В течение первой минуты, если улыбнется кто-то из наших уважаемых комиков... Я понял. Ну, вы получите пять рублей. Ну, Сергей, давай. вы готовы? Да. Первая минута начинается. Ну вот, как называется возраст курица, если зубы у курицы нет... Рома, это солдат-миллионер. Я... А, Сереж, я, я, я, вы знаете, вот на данный момент я практически не сомневаюсь, что вы выиграете миллион. Единственное, мне жалко, единственное, мне жалко что мы не, вряд ли дослушаем хотя бы одну шутку. Сергей, я вас поздравляю, вы выиграли 5000 рублей. Да я понял. Я хотел бы еще армейское радио. Вот. Подождите, подождите, подождите. Вы берете вторую минуту, Сергей? Да. Поехали. Что так. такое такое? секс? Называется... Все. А. Максим, Володя. Я... Здорово, я тебя вижу. Стоит человек... Который говорит тебе, вот вот ты смотришь на меня сейчас, видишь? Который тебе говорит, что такое, что такое, что, секс? Ты можешь это выдержать? Сергей, 25 тысяч рублей, я вас поздравляю. Мы сейчас соберемся. А, мы соберемся, мы доживем до второй шутки. Ну давайте еще. Давай еще, да. Давай. Давайте еще чего, действительно. Третья минута и, возможно, 100 тысяч рублей. Минута начинается. Американское радио. Почему у курицы нет трусов? А потому что... Сергей, берете еще одну минуту в надежде выиграть 250 тысяч рублей. Давайте попробуем. Попробуем, да? Если никто не засмеется, 100 тысяч рублей теряете. Если засмеется, 250 выигрываете. Понимаете, да? Да. Берете минуту? Беру. Поехали. А сейчас? спрашивай, отец, папа, откуда земля? Я хочу обратить внимание, что, в принципе, Зеленский начал смеяться, когда Сергей еще не начал свое выступление. Посмотрите на экран. 250 тысяч рублей. Сергей, я обязан вас предупредить. Если никто не улыбнется, вы э, потеряете 250 тысяч рублей. Вы можете забрать деньги и уйти. Но, на мой взгляд, никаких причин для этого нет. Ну, давайте попробуем. А последнее сколько? Последний миллион. Ну, давай. С Сергей, значит, я вас предупреждаю, что вы можете потерять 250 тысяч, а выиграть можете миллион. Это очень опасно. Ну, Понимаете, да, о чем речь? Да. Берете минуту? Ну что ж, минута начинается. Одна курица говорит другой. А у меня была такая бурная ночь, яйцами крутыми. Вот, все. Ну все, но молодец еще. Сейчас еще. Сейчас он. Дорогая. Сергей, я вас поздравляю, вы миллионер, идите, получайте в кассу деньги. А можно вас я сниму на Снять нас можно, конечно. Надеюсь, деньги, как и выиграю, что-нибудь куплю.